Глубокоуважаемый Евгений Наумович, уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте выразить огромную благодарность за приглашение и возможность выступить на таком значимом мероприятии в Школе молодых ученых «Актуальные вопросы онкологии и смешных областей медицины». Мое выступление называется «Разработка и внедрение регионов специфичного проекта, скринингового проекта». Республики Сахар Якутия. Ну, во-первых, несколько слов о самом нашем регионе. Значит, Республика сахай Якутия, если посмотреть на карту Российской Федерации, это самая большая административно-территориальная единица и самый большой субъект Российской Федерации. Занимает 20% территории Российской Федерации. При этом, конечно, это очень уникальный регион. Во-первых, огромная площадь. Три миллиона квадратных километров. Численность населения на данной территории она крайне малая, не достигает одного миллиона. Плотность населения составляет ну, целых десятых человека на один квадратный километр. Это представить очень сложный время. При этом значит, уникальность региона связана не только с тем моментом, что это огромная территория, но и тем, что все-таки это по климату, климатическим географическим моментам очень серьезный регион на а, свыше 40 процентов территории республики находится за полярным кругом. 90 с лишним процентов территории находится в, сезон, в зоне сезонного транспортного обслуживания. При этом, а, значит, многие районы не имеют надежной транспортной а, связи с центром республики и близлежащими районами. А, это очень мало населенные. А, районы очень много районов которые имеют население менее 10 тысяч человек ну и конечно же 44 процента территории это воднодоступно. при этом значит хочется сказать что практически половина территории республики это арктическая зона к ним относятся вот как раз очень такие районы с 13 районов, которые в рамках указа президента 2 мая 2014 года стали относиться к арктическим районам. Хочу сказать о том, что климат в республике резко континентальный. Перепах температурам, амплитуда очень большая, где-то порядка 100 градусов. Да, то есть это может быть летом очень жарко, 30 градусов, а зимой за 60 градусов мороза. В пределах республики расположено 3 часовых пояса, то есть это плюс 6 часов, плюс 7 часов, плюс 8 часов, если сравнить с Москвой. Что касается основных индикаторов онкологической помощи, то прослеживается прямая корреляционная связь с ростом ожидаемой продолжительности жизни и э, ростом численности населения, и, конечно же, ростом онкологической выливаемости. На диспансерном учете по данным 2020 года в онкологическом диспансере находится 12 255 пациентов с онкологической патологией, из них 5 лет и более живы 6 374. Что касается динамики выявления пациентов, э, Ранних стадий, первой и второй стадии. Несмотря э, на то, что все-таки крайне низкий процент отмечался э, в 2011 году, удельный вес составлял 23,4, в динамике показатель низкого увеличился. В 2020 году составил 41,5%, но это, конечно же, очень низкие показатели. При этом показатель запущенности все еще остается высоким. Что касается национального проекта, то в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» заложено очень серьезные мероприятия с очень серьезными индикаторами, и, конечно, мы их должны достичь. То в рамках национального проекта это не только информационно-коммуникационная кампания, это создание скрининговых моментов, это создание инфраструктуры оказания онкологической помощи. На сегодняшний день, что касается оказания службы онкологической республики, то она трехуровневая. На первом уровне у нас смотровые кабинеты первичные кабинеты, кабинеты онкологического скрининга. На втором уровне у нас центр амбулаторной онкологической помощи. И на третьем уровне главного учреждения Никутский республиканский онкологический диспансер. В рамках регионального проекта борьба с онкологическими заболеваниями, национального проекта здравоохранения, до 2024 года планируется 18 центров амбулаторно онкологической помощи. На сегодняшний день существует уже 15 центров амбулаторной онкологической помощи. Если посмотреть на карту республики, то мы видим, что арктическая, именно арктическая часть она не охвачена центрами амбулаторной онкологической помощи, поскольку в арктической части все не так просто. Здесь содержатся сверхномативные больницы. То есть то, о чем я говорила, численность жителей республики, она небольшая. И есть район, вот даже взять губино-контальский район, который вот я показываю на карте, он имеет численность населения 2000. Конечно, говорить о каком-то центре амбулаторно-онкологической помощи не приходится, да, даже в первичный кабинет. Соответственно, вот часть Якутии пути, половиной части, Якутии, она охвачены центрами онкологической помощи, а другая часть, вот как раз арктическая часть, арктические районы, к сожалению. нет. Но обеспечение логистической доступности все-таки э, выходит за счет внутренних э, моделей онкологических бредов. С 2019 года в эти районы выезжают онкологические арктические десанты, Um, so, um, со специалистами онкологического висконцерва и охват онкологической диагностики, которые здесь происходит в связи с тем, что значит, у нас, ну, как бы там ни было, вот тот период, который с 20 -го года, он достаточно сложный. И все мы понимаем, насколько было сложно и первичному зиму, и специализированным службам. У нас это тоже очень сильно проснулось. И, конечно, говорить о том, что выявление пациентов с первой и второй стадии, именно в нашем регионе, это и так было проблемно. Но, к сожалению, в этот период оказалось настолько сложным, что все-таки мы пришли к тому, что надо внедрять регион специфичность с клиентами При этом, а почему регион специфичен? Мы берем шесть основных локализаций, которые составляют, составляют больше процент в структуре заболеваемости онкологической в республике. И, значит, мы разработали проект, Получили регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и уже внедрили в городе року. Далее мы этот проект стали внедрять уже по району республики, где есть центр наторно экономической помощи. проводится аналитика данных и разработка ее персонализированного мобильного приложения. Кабинет человечества данного. Это вот на сегодняшний день это В чем заключается скрининговый проект? Во-первых, это ну, как мобильное приложение. А в рамках ковида это было очень удобно. Значит, человек регистрируется. Если, ну, поскольку скрининг это все-таки, это ведомая возрастная категория, мы взяли плюс 40, регистрируется, проводит, про, выбирает, ту Локализацию, которая не интересна или же не хочет пройти обследование, как правило, стоять почему-то выбирали лодка, понятно почему. и Даже это было лайфхаком для многих, потому что многие говорили о том, что если мы можем попасть на компьютерную помиграфию, соответственно, надо пойти на мукопольс сахар и выбрать именно локализацию лобкого. И записаться, пройти анкетирование, записаться в любое время, когда им удобно приходит и проходит обследование. Значит, первым шагом это регистрация, второй шаг это анкетирование. При наличии определенных факторов риска пациенту открывается окно, где он может записаться в любое удобное время на поведение, исследование, далее все данные ему приходят уже лично. При выявлении у или пользователя высокой группы риска предлагается пройти обследование. Значит, мы делаем легкое, молочные железа, а, полуроктальные, а, печень, а, простата. И вот как раз проводим вот это вот исследование. Да? Лабораторные исследования проходят интернургтеры. Если вы являет патологический тип, то органы в другом клетке, если являет, ну, женщина хочет пойти обследование молочной железы, то проводится монография. Далее, если хочется узнать, что с печенью, то проводится лизе печени, значит лизе предстательной железы. Если по патологии шлейки-маркет, то используется метод жидкостной цитологии. Но в то же время как тест тоже. И осмотрим медведение. Далее, то, что касается рака, по рекламной области, то проводится исследование калминских публиков. Но есть от наличия каких-то еще факторов, то, конечно, мы можем обследовать. Значит, отправляется да, пациент в рекламу. При этом был, значит, в процессе работы у нас разработан тариф обязательного медицинского ступания. Тариф а, называется «Комплексное обследование». Это специальное исследование, которое я обследовал и сделал для мозга очистки и уже по конкретным локализациям отрубков, неручной железы, печени, толстой и прямой кишки, а также кимота. Далее, значит, хочется сказать, насколько это эффективно оказалось. И при этом это очень было удобно и очень было. хорошие отзывы прошли. Это программа на сегодняшний день идет всю уже по республике, по районам республики, и э, те районы, где есть центр амбулаторно-оркологической помощи, они включаются в этот проект. Значит, на сегодняшний день на платформе прошли инфектирование в э, Якутиане старше 60-40 лет. Да? 22 771 человек, из кого 40 лет и старше, это составляет 5,7%. Далее прошли обследования по результатам анкетирования 12 483 человека. И а, те, кто, а, у кого выявлен инфаркты и риска, они направлены на обследование. И из тех, кто, а, у кого выявлены какие-либо в ходе скрининга обследования нарушения, то они направлены на глубокое обследование уже в методиспансе. При этом значит, из всей этой категории у нас было выявлено 76 прощедших образований, то есть на целых 60% от общего числа прошедших обследований. Это очень хороший показатель. Значит, при этом вы смотрите на стадии процесса одних случаев. Uh, в первой стадии 23 случаи, uh, в, в второй стадии 9 случаев, то есть это более 40 процентов, если um, все это обретено в правильную стадию. Uh, в третьей стадии процесса 6 человек, это 21 процентов, uh, к сожалению, четвертая стадия тоже была и очень большой процент. То есть это люди, которые должны были в основном вернуть эти исследования, но... Силу обстоятельства, обстоятельства этим, поэтому имея возможность, можно поиску записаться и пройти дальнейшее обследование и лечение, что очень порадовало, что все-таки две при да? значит 141 человек, то есть ну, те, кто регистрироваться прошу анкетирование, в прошлом анкетировании, один человек, то есть 1,2% от числа прошедших Значит, по бирацию третьей категории было 2,3% по легким 3 и 4 категории 53 человека – 27,6%, по а, шейке матки H7 29 человек, или 20,6%. Ну и с другой патологией направлено в строительство к 879 человек, что составляет 6,8% от числа прошедших в на Уважаемые коллеги, у меня на этом все. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность выступить и поучаствовать в данной конференции. Спасибо большое.